Китай запустил в массовое производство истребители пятого поколения J-20. Авиастроительная корпорация Чэнду Aircraft Industrial Group наращивает темпы выпуска истребителей пятого поколения Чэнду J-20 для Народно-освободительной армии Китая. Американское издание Military Watch сообщило в субботу, 18 декабря, что китайская компания Чэнду Aircraft Industrial Group запустила массовое производство истребителей Чэнду J-20 и двигателей к ним, WS-10B. Новой силовой установкой будут оснащать не только истребители J-20, но их модификации. Китайские двигатели заменили силовые агрегаты, которые раньше производители были вынуждены покупать у России. Китайцы приступили к летным тестам второго двухместного истребителя, построенного на основе J-20. Об испытаниях первой такой машины стало известно осенью. О начале летных тестов второго двухместного самолета на базе J-20 со ссылкой на китайские военные блоги в социальной сети Weibo сообщил телеграм канал Damaif. Машина получила бортовой номер 2032. В ноябре в честь успеха в разработке самолетов пятого поколения в Китае появился памятник J-20, его открыли на территории учебного центра Aero Space Corporation. На постамент установили бывший испытательный прототип,